Здравствуйте, дорогие подписчики! Ну что ж, сегодня я решила вас побаловать, а мы находимся в магическом лесу и на закатном солнышке, представляете? И сегодня мы смотрим удивительную тему, а именно, кто вы сейчас для нее? У каждого это она, да, это женщина, она может быть только одна, это так как мы любовный смотрим прогноз это женщина мечта вашей жизни это женщина ради которой вам хочется вставать рано утром совершать какие-то героические подвиги ради которой вы пишете стихи или там пишите с рассказы э, или просто идете на нелюбимую даже работу ради чего да ради того чтобы быть с ней и даже если вы сейчас а, не общаетесь, то такие меня тоже будут, могут мужчины загадывать. Или, допустим, у вас разрыв, конфликт, или вы, допустим, не можете найти ее, а хотите новые отношения, да, можете пофантазировать сейчас вместе со мной в этом магическом лесу и загадать эту новую женщину, и, возможно, именно такая женщина будет с вами. Очень скоро. Ну что ж, кто вы для нее? Прямо сейчас. Магия наслаждений нам это покажет. Концентрируемся. Находим себя в этом состоянии неги. Берем туда воспоминания об этой женщине. Женщине. И, как всегда, расслабляемся. А я концентрируюсь. Кто вы для этой женщины? Сейчас. Авторский расклад на картах Таро плюс карты Киппер. Ну что ж, прекрасно. Сейчас я еще дополню свой расклад картами Киппер и начну вам рассказывать то, что вы очень хотите узнать. Прекрасно, расклад выложен. Ну что ж, дорогие, любимые мои подписчики, я могу вам сказать, что расклад... Как нельзя, кстати, показывать именно эту тему, которую мы запрашиваем, которая вам так нужна сейчас. Я потрясена, какие карты выпали что могу сказать первая карта которая вас характеризует туз чаш туз чаш вы уже все прекрасно знаете это ваша любовь кто вы для этой женщины любовь понимается да и еще кто вы? человек ну во первых у романтик здесь выпадаете по карте кипер карта корабль но вы находитесь на большом расстоянии то есть для большинства из вас, кто смотрит этот расклад, а это пары, которые не соединились пока. Да, вы можете страстно любить друг друга, вы можете даже, может быть, вы встречаетесь, но это у вас происходит очень редко, как говорится. И на оборотах на оборотах э, кипер, допустим, здесь выходит карта правосудия, что это несправедливо для вас. И на карте на колоде магии наслаждений выходит четверка мечей, что эта ситуация давным-давно зависла, то есть нету продолжения. Вы как бы не боретесь за эти отношения, к сожалению, тут такой момент показан. Но опять-таки на данный момент времени, да, мы смотрим на сегодня, на этот вечерний магический час. Ну что ж, предсказание как нельзя показывает, что самый-самый большой, да, Такое чаша любви, которая вас переполняет. Она находится в сердце загадываемой женщины, и в вашем сердце, и между вами это расстояние. Но вы, скорее всего, по следующим картам это расстояние захотите убрать. Ну что ж, смотрим далее. Основная карта, да, основные две карты здесь вот а, на моей, так сказать, на вашей, вернее, а, линии судьбы на, на ваш запрос, а, кто вы для нее. Я могу сказать, что вы официальная персона, представляете, вы человек, который, а, ну, это вообще карта, которая может означать много всего, но в данном случае это прочитывается, что вы человек. А, во-первых, вы публичный можете быть человек. Во-вторых, вы человек, который обладает каким-то незаурядностью. да, То есть, либо у вас незаурядный ум. Вы, кстати, организованный очень человек, обладаете какой-то внутренней дисциплиной. А, Кстати, это не очень хорошо в данном раскладе, потому что это вам мешает проявлять чувства. Но, тем не менее, для этой женщины вы грандиозная личность. То есть, в принципе, вот я хочу сказать, в колоде кипер, естественно, это не Таро, там нет карты Император. Но если говорить по сути, вы такой человек, который имеет такие, знаете, внутренние, что ли, замашки, да, на императора, на человека, который обладает мощью, какой-то динамикой в вашей жизни, какой-то, знаете, структурность ваша такова, что вы... Везде, где вы появляетесь, вы заметная личность. Под этой картой лежала основная карта, опять-таки повторюсь, это Туз Жезлов. Что такое Туз Жезлов? Обратите, это уже второй Туз. Туз чаш и Туз Жезлов. Это максимально да, говорит о том, что здесь огромная страсть, То есть здесь проигрывается... То, что когда вы встретились и, в принципе, на продолжение всей вашей, всех ваших отношений, всей ваши, как бы, может быть, долго или недолго, неважно, ваших вот взаимодействий, вы всегда друг друга страстно хотите. Да? Вот это то, что вам было дано как бы сразу... С, того, с той секунды, когда вы друг друга увидели. Скорее всего, судя по официозу, да, вот это, вы где-то увиделись, возможно, на каких-то официальных мероприятиях. Либо вы известная личность. Ну что-то такое вот там есть. Да? По тузу жезлов я могу сказать, так как это основная карта, я могу сказать, что у вас дикая какая-то друг другу дикий интерес, дикое притяжение, да? Под этими картами лежит карта шестерки мечей, что мне говорит о том, что кто-то из этих отношений ушел когда-то любя, но вы всегда, вот так как это основная карта, вы всегда хотели вернуться, кто бы, судя по тому, что мы спрашиваем, кто вы для нее, то ушла как раз женщина, но она хотела бы, чтобы ваши отношения возобновились. Здесь очень страстная сцена, по магии наслаждений. И рядышком карта «Дом» по «Киперхаус». То есть ваши отношение она видит э, близкими, домашними, какими-то родными, да. Вы для нее родное сердце. Это вот так вот она вас видит. И она, кстати, не понимает, почему была эта размолвка. Есть такой момент здесь, возможно, вы не объяснились друг с другом. Ну что-то такое в этих картах есть. И рядышком карта Десятка жезлов. Вы, то есть показываемая тяжесть того, что произошло у вас в недалеком прошлом. А десятка жезлов ⁇ это как бы, знаете, вроде бы, вроде бы и тяжесть, но в то же время сладость от этих отношений. Вот магия наслаждений. Вот загуглите эту карту, пожалуйста. Она такая лесная, очень похожа на этот лес, где мы сейчас находимся. И вот, знаете, она показывает, насколько страстно, вот как эта природа здесь, насколько страстны ваши отношения по всем вот этим связочкам. А сегодня я долго рассказывать не буду, я буду говорить максимально кратко, потому что солнышко уже село, да, и чтобы было вам что-то видно, я как бы продолжу как можно да, вкратце. Что сейчас на данный момент времени? А четверка чаш. В данный момент времени, да, восьмерочка чаш, Чаша, четверка чаш. Вместе с ней вы чувствуете незыблемость вашей любви. Это чаша, это четверочка и восьмерочка. Это говорит о том, что у вас у двух человек максимально, вы знаете, проявленное вот это вот ощущение друг друга как пары. По кипер здесь выходит карта Marriage. Marriage это свадьба по-английски. То есть вы уже пара друг для друга. Неважно вы общаетесь, не общаетесь, есть у вас там другие отношения, нет. Меня могут смотреть кто угодно и в четырехугольниках, и в трехугольниках. Мне очень часто пишут а, какие-то там Недовольные подписчики, что вот как это так. Ну, я же, дорогие зрители, я же считываю ваши судьбы, но вы уж там разбирайтесь в ваших треугольниках и четырехугольниках. Я вам только рассказываю, что вы чувствуете, да? кто вы для этой женщины. Вы для нее пара. Если вы смотрите, вы смотрите на жену, я вас поздравляю. Вы для нее до сих пор мужчина ее мечты. Понимаете, мэридж, что может быть круче, это, это уже когда, знаете, отношения прошли. Все терки, все притерки, можно сказать, все какие-то пуд а, соли вы съели, даже если вы были на расстоянии, у вас эта любовь, она, она перетерпела очень много всяких трудностей, опасностей, каких-то завистливых каких-то недоброжелательных а, в вашу сторону выпадов вот, вот что я вижу сейчас вот там вот ряду характеристики, кто вы для нее да. Но ну, то же самое могу сказать и о вас потому что по моему авторскому раскладу я уже сказала с двух сторон здесь любовь любовь бесконечности, восьмерка чаш по магии наслаждений что у вас будет дальше? дальше у вас будет встреча Встречи, Great Foton это у нас по кипер, это большая удача, да, удача открыта, портал вам открыт на денежные какие-то ваши прорывы в судьбе, на сексуальную вашу вот жизнь вдвоем, на какие-то удивительные моменты, встреч, вот. Все это у вас будет, если, конечно, вы вернетесь в эти отношения, потому что здесь в центральном ряду стоит шестерка мечей, я уже говорила, да, уход одного из вас. А в данном случае не важно, кто ушел, потому что здесь и мужчина тоже уходил, здесь и такие пары присутствуют. Здесь важен ваш э, посыл, чтобы вы друг друга чувствовали не просто на ментальном уровне, да, на душевном, а чтобы вы действовали. То есть вы... Э, Здесь, к сожалению, я не вижу, не показано в этом раскладе, насколько вы действуете, да, здесь показан как бы дальнейшее ваше, ваше желание действовать, а уже насколько вы в действиях это проявите, это уже только, у, только можно вам у самого себя спросить, да. Но я могу сказать, большая удача была ваша встреча, потому что здесь проигрывается этот двуплет именно так. Ваша встреча была и будет для вас большим прорывом во всех ипостасях. И что я могу сказать? Вы для нее огромная ценность, потому что здесь впадает на чувственном плане четверка Пентаклей и рядом Пентлей, то есть эта карта уже выпадала у меня на Кипер. Это карта длинной дороги друг к другу, да. Ценность-то вы огромная, она для вас еще большая ценность, судя по Great Photon. Но у вас слишком длинная эта дорога, да, вот к вашему воссоединению. И, возможно, вот этот вот просвет, да, он, кстати, тоже лесная дорога, да, вот прямо вот Сегодня эта карта Кипер, она настолько в этом лесу гармонично смотрится. Вот, вот за мной эта дорога, тропинка, вот, вот эта тропинка, по ней летают бабочки, понимаете? И тоже вечер, закатное солнышко, вот эта дорога, вот эта дорога к вашему счастью. Вы друг другу четверка, понимаете? Четверка пентаклей, Вы ценность, которая ни, ничего не может заменить. Вот, вот такой финал, я могу сказать, в финале, да, вот такая двуплетная вышла у нас карта. Я могу сказать, что это потрясающий расклад на самом деле. Да, у вас везде четверки. Четверка мечей, четверка пентаклей, как я уже сказала, четверка чаш. Это говорит о том, что ваши отношения незыблемы. Они как бы вроде бы и хотели бы да вот куда-то двигаться но что-то вас что-то вам мешает в этой шестерке мечей вы не выяснили какие-то моменты вы не выяснили их и скорее всего этот разрыв у вас был когда-то в доме неважно в каком в вашем в казенном но важно что вам мешает какая-то знаете Сложно объяснить вот для, для расклада онлайн, для вас всех, объяснить, что вам мешает. Но если говорить о сути да, тех карт, которые выпадают, я могу сказать, вам мешает ваша гордость. Я просто чувствую, что по справедливости... Ваши отношения давным-давно должны были перейти в карту marriage, в карту great фотон, в карту счастливых свиданий, наполнение вашей жизни любовью. Вы же довольствуетесь просто воспоминаниями и ощущениями того, что да, я встретил ценного человека. Как ваша женщина об этом думает, что вы официальная персона? Вы до сих пор не открыли сердце, возможно. Вот в этом может быть официальность персона. А, ну что ж, а, я вам могу сказать так, а, жизнь достаточно коротка для того, чтобы долго мучить себя и человека, которого вы тут загадали. В любом случае, вот вы видите сегодня... Я снимала это видео для вас специально в красивейшем месте, на закате, для того, чтобы вам показать, что вот этот закат, символизм этого заката сегодняшнего, что завтра наступит следующий день, и он зальет солнцем, а все то плохое, понимаете, прояснит все вот эти моменты, которые вам мешали, Увидеть себя со стороны и почувствовать эту любовь. Вот я специально вам показываю этот лес и эту дорогу, и вот эту десятку жезлов. Десятка жезлов – это ваше нетерпение и желание, наконец-то, по жезлам, да, воплотить вот эту бешеную страсть и любовь, которая выпадает в основном ряду, кто вы и кто она для вас. да. Смотрите, тут сейчас… Туз чаш и туз жезлов. Это говорит о том, что более страстных отношений у вас никогда не было и не будет. Ну, а дальше вы решаете сами, что делать со своей жизнью. Вот солнышко, оно заходит и всходит, да, и дарит, одаривает нас теплом. А вы человек, тем более вы мужчины, и вы сами решаете, что быть в вашей жизни, любви или быть просто официозу. Ну что ж, я вас всех обнимаю. Я думаю, это видео вам очень понравится. И все, что здесь было, проиграется в вашем уже осознанном каком-то... на осознанном сердечном уровне. И вы будете счастливы. По-настоящему счастливы. И вот эта карта Great Photon огромная удача. Это будет ваша знаете, как визитная карточка. Я самый удачный, самый любимый, самый желанный мужчина на земле. Вот такая вот карта, вот такой картой и вот таким чудесным, красивейшим закатом я заканчиваю свое видео. Все вас люблю, обнимаю и до новых встреч. Пока, с вами была Элена.